И президент Украины сегодня внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Валентина Наливайченко с должности главы службы безопасности Украины. Причины такого решения в документе не указаны, однако эксперты отмечают, что новые киевские начальники не могут поделить власть. Конфликт в силовых структурах возник после того, как Наливайченко обвинил бывшего зам генпрокурора Украины Анатолия Даниленко в крышевании, горевшей под Киевом нефтебазы. Наливайченко вызывали на допрос в генпрокуратуру. Сообщается, что новым главой СБУ может стать Василий Грицак, первый заместитель Наливайченко, руководитель антитеррористического центра при СБУ. На Украине задержанный командир и восемь бойцов роты особого назначения «Торнадо». Батальон Нацгвардии расквартирован в Луганской области. Каратели в свободное от обстрелов мирных городов время занимались мародерством, пытали местных жителей, грабили поезда. Власти долго закрывали на это глаза. Лишь накануне губернатор Луганской области обвинил батальон в незаконной остановке поезда с углем. После Аресты. А главный военный прокурор Украины сообщил, что на своей базе бойцы торнадо устроили настоящие гестаповские застенки. Члены этой преступной организации на базе роты милиции подыскали место в подвальном помещении Лисичанской общеобразовательной школы в городе Приволе, где заготовились спецсредства для совершения насильственных действий, нанесения побоев, истязания, причинения телесных повреждений местным жителям, которые задерживались незаконно и незаконно удерживались в этих помещениях. Командир торнадо Руслан Онищенко еще и рецидивист. У него пять судимостей, но это не помешало ему получить звание лейтенанта милиции, оружие и полномочия. А Онищенко и несколько его подчиненных задержаны в разных городах Украины. А вот попасть на базу батальона правоохранительные органы не могут. Полторы сотни бойцов, вооруженные не только стрелковым оружием, но и бронетанковой техникой, пригрозили, что откроют огонь на поражение. Главный военный прокурор расписался в собственном бессилии и попросил помощи личного министра МВД Арсена Авакова.